Кому не говори о том, что случилось, с тобой не кричи, о том, что болит, не спеши засыпать. Утром все повторится, пара часов ничего не решат, никому не говори о том, кто с тобою в пути Тайна ко всех остальных, если хочешь найти себя Среди улиц и лиц, отключайся, плыви Но никому не говори Само по местам реальность, которую выберешь ты, станет лучшею правдой потом, а пока никому не говори, что за дверью твоей не обесценивай тишину, все будет потом, когда время пойдет. А пока ныряй в глубину, и никому не говори.